И Слово Господне нас ободряет, нас научает. У нас в гости сегодня братья приехали, то они потрудятся. И вот Господь нас благословит и приготовит наше сердце к слушанию. Потому что когда мы идем в Дом Божий, мы приготовляем себя. И вот певец, это 121-й псалом, 1-й стих, говорит так, «Возрадовался я» когда сказали мне, пойдем в Дом Божий. Дорогие мои, как мы радовались, когда прошел день воскресный, и мы знаем, что нам нужно идти в этот Дом Божий. Пусть нам Господь поможет, чтобы мы всегда радовались о деле Божьем, чтобы мы всегда ликовали о том, что нам нужно идти в Дом Божий. И каким мы сердцем идем, Бог знает, дорогие мои. Мы не идем, может, может кто-то может думает, ну, я пойду, чтобы не сказали, почему я не был. Но когда мы идем от чистого сердца пред нашим Господом, и еще одно место, говорит, экклесиасты, говорят такие слова – Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в дом Божий, и будь... Готов более слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не, не думают, что худо делают. Дорогие мои, это Слово Божье нас подкрепляет и говорит нам, как нам нужно идти за нашим Господом. И говорит, наблюдай за ногою твоей, когда идешь в Дом Божий. И там возрадовался, когда мне... И тут говорит, наблюдай за твоей ногой. Как ты идешь, и ты должен... Понимать, что я иду на поклонение моему Господу. Аллилуйя! Пусть Господь поможет. И мы сейчас приготовим наши сердца. И в молитве мы скажем все нашему Господу. Закроем глаза, будем молиться.